Друзья, всем привет! Меня зовут Семенов Александр. Это видео-отзыв для агентства Digital Rush и конкретно для Дмитрия Полового. Работать с Дмитрием я начал в мае 2017 года. Работать мы начали по Ютубу. В принципе, до того момента, как мы начали работать с Дмитрием, я сам как-то занимался развитием YouTube, читал различную литературу и получал ну, какие-то результаты. То есть это не был какой-то хороший доход это просто было очень медленное и долгое развитие канала Дмитрий мне порекомендовал мой хороший друг Виталик он сказал что Дмитрий есть хороший опыт что с ним стоит поработать ну в принципе я ему доверился Дмитрий показал мне свои кейсы сказал с кем он до этого работал показал результаты этих каналов я впечатлился и начал работать Изначально достаточно все было сложно, потому что Дмитрий сказал, что я не так снимаю видео, что что-то нужно делать не так, что-то нужно делать иначе. Но в итоге, по факту, за три месяца работы я получил очень хороший результат. Это, ну, Конкретно с YouTube заработано больше трех миллионов рублей. Это в моей сфере, это инвестиции, заработки в интернете, это криптовалюта, SEO-проекты и так далее. И, в принципе, я хочу сказать большое спасибо Дмитрию, потому что вложено было не более 300 тысяч. И я смотрю на кейсы тех людей, которые также работают с Дмитрием, которые реализуют YouTube какой-то своей нише. У них тоже достаточно хорошие результаты. И главное, что они накапливают подписчиков, они накапливают свою аудиторию. И непосредственно это развитие на перспективу, с помощью которой они смогут зарабатывать в разы больше через месяц, два, три и так далее. А, так что очень хорошо присмотритесь к тому, что предлагает Дмитрий по развитию вашего YouTube-канала и примите правильное решение.